Нет, нет, не жми, а то есть как в РНТВ должно быть. Вот. вот человек делает вам такой вот, к шее поставляет нож. И инструктор, кстати, которого я знаю лично, показывает вот такой вот прием. Ну, не знаю, где он его выдумал. Он прижимает нож к себе и с помощью шеи выгибает ему. И тот сдается у него. И вы можете отобрать у него нож. Но ну, я бы не хотел бы, чтобы кто-то в жизни попробовал поезжать к, к своей шее ножки и выгнуть кисть. Не дай бог, он в этот момент просто не будет знать, что ему надо делать и дернет просто. Шеи не будет. И тогда будут разбираться уже. Мне один знакомый рассказал, что оказывается врачи могут не все. Некоторых не спасают, поэтому будьте осторожны. Вот. Не надо надеяться, что скорая помощь у нас поедет быстро. Вот. И вас спасут обязательно, поэтому дергайтесь аккуратно. Вот. Там огромное Я сегодня потратил 2,5 часа и Я понял, знаете, что я не нашел Ни одного видео Хоть чуть-чуть адекватно Хоть чуть-чуть показывающее Действительно уличную самооборону от ножа Много есть видео, где люди говорят У нас армейская система там это Система там, подготовки спецназа Там везде это волшебное слово Спецназ, спецназ, спецназ там Уличного выживания и так далее Причем вот именно от уличного выживания Там нет ничего, потому что вот вы откройте любой турнир, где люди дерутся на ножах. И попробуйте найти хоть один элемент, где у людей отнимали нож в рукопашном бою. Много есть моментов, где нож вылетает по какой-то причине. Да, есть. Я нож на нож, руками люди стукаются. Или просто там его ну, в данный момент предплечье как бы неплотно держало или еще что-то. Но действительно, вот такие вот какие-то приемы, которые нам показывают в интернете, этого нет нигде. А это говорит о том, ну зачем тогда тратить годы и учить там 10 тысяч приемов, которые в жизни не будут работать. Более того, они будут еще опасны для жизни, потому что одно дело, когда человек э, видит нож и опасается, и понимает, что надо сделать что-то, чтобы спастись, а другое дело, когда у него есть уверенность, что он сейчас быстренько разберется голыми руками. Вот. И много мы видим примеров, когда не разбирается. Вот. Разбираются с ним потом патологоанатомы. Есть много наработок, которые действительно люди там нарабатывали в зале. Но это опять же то есть такие ну, темы, когда... Но ну, это надо быть, во-первых, уверенным в своих силах, да? а во-вторых, надо понимать, что... А, в данной обстановке и про человеки, который у вас не из зала, оно ну, получится не во всех случаях. Ну, есть работы, ну, помимо, да, просто выбивания сгибаний предплечье, есть работа против ножа, когда люди подходят, ну например, да, ставят там, например, там нож, ну, вот, пушат, шея, да. да. И а, надо, ну, не тянись просто поставь и все. Вот. Шею получил, вот и нету выхода у вас у вас есть выбор либо умереть как овца до да? либо попытаться что-то сделать но в любом случае чтобы вы ни делали и какая бы рука с какой стороны не касалась шеи работать всегда можно только от шеи никогда нельзя если он этой рукой сюда нож поставил вот эта рука никогда не может уже ничего сделать здесь потому что эта рука может только тянуть шею, соответственно работать придется рукой от шеи, то есть первое это корпус использования. то есть видите, да, мученица, ну, видите, да, то есть это вот, но это нам ничего не даст положение, если мы сюда ее выведем, то есть оно бессмысленно для нас, то есть в принципе, да, Нет. вот, естественно нам нужно поворачивая корпус еще сработать ручкой, то есть сюда от шеи, опять же просто как-то отвлечь внимание, сказать, слушай, все, извини, все нормально, да? И выдернуть уже от шеи, непосредственно убрав нож. И потом уже сделать там любой, как бы, рычаг, ну, там уже на руку, это самое, это уже там дело техники. То есть главное, чтобы мы вот этот нож... Ну, Но надо понимать, что если он дернется, и он сработает, то он вас убьет. Ну, или нанесет тяжелую травму. Поэтому, а... перед тем, как это выполнять, я сразу говорю, в зале работает отлично, в жизни я бы еще бы, так может есть. быть, не стал бы это делать. Потому Там что, надо смотрите, смотрите надо. ситуация, да. Вот я сейчас развернулся. Соответственно, я уже здесь не сработал. То есть в зале мы можем кидать друг друга. В жизни дернет он резко нож вниз. Он причем, знаете, вас, возможно, не хотел убить. Ему, возможно, нужны были только деньги или телефон. А в связи с тем, что вы дернулись и он дернулся. видите, как получилось? Тут строить? еще надо быть уверенным, потому что есть такая ситуация, если просто плечом сработать, он не сюда пойдет. Не, ну здесь надо фиксировать, то есть, конечно, здесь надо человек, который не знаком с техникой, ну иди сюда. Иди сюда. А, нет, у тебя очки, иди ты сюда. Или ты. Иди. Человек, который не знаком с приемом. Человек, иди. Шею также поставить. То здесь, конечно, вот этой рукой должна быть четкая фиксация. Ну просто вот, вот смотри, вот. Просто подходишь к шее, нож. Ну, вот, вот, вот. ну, не надо вплотную, ну как обычно, тебе удобно было. Вот, вот. то есть здесь... Не, руку не надо, тут Поставил, у меня, там стенка, я не могу там отбежать, да, куда-то и нож выхватить. То есть стою отсюда. То есть помимо, то есть разворота и окажется готовым к этому или он например борцуха в чем суть а, рычага смещение центра тяжести и залома руки но если он например профессионально занимался или занимался борьбой он конечно понимает что центр тяжести он сдвигать не будет и мне его не отдаст и как только я сделаю заход сюда мне нужно... и все что ему надо будет это вот эту ногу я не знаю где назад и эту руку он захватил нож мало того что он меня через себя кинуть может в таком положении ну, тут у через, него через еще и нож останется с двумя руками он сможет работать то есть все что он сделал смотрите он просто отсюда отсюда, видите перешел переставил одну ногу ну, да, мы если делаем. человек ну, не готов да вы его можете сломать но ну, если вот, вот у борцов они приходили У них это машинально происходит Они поем не знают, но они ногу машинально перекидывают ну, Потому что это, у это. борцов есть особенность Что они учатся постоянно центр тяжести свой удерживать Потому что вся борьба это есть смещение центра тяжести То есть поэтому он, он вам не даст вот этот резко поем, Ну может не дать сделать Просто стань на дистанции я... <клышленный> ничего не делаю, опусти, не скидывай то есть покажу просто любимые, да, несколько ударов уколами, да, с дистанции. То есть если нож там отсюда или откуда-то, вот он выдернул, да. То есть, ну, ну во-первых, понятно, что так, как ну, он, я не вижу смысла. Если уж бить так, то рукопашность, да, то, чтобы уже ну, руку поставить, попробовать, я тебе просто толкну. То есть здесь уже... Видите, То есть блокировать этот удар будет невозможно, если я корпусом нож вобью. Именно корпусом, то есть я не буду там рукой тянуть, а именно туда его просто вобью, да? Но даже если, вот смотрите, я нож вы, вы, выбросил, стоит не двигать сейчас. Видели удар? Понятно, что тяжело, да, будет такой удар руками сбить каким-то образом? Сложно, да? Тем более там, смотрите, как то его там поймать, перехватить, куда-то там что-то сломать, завалить там, и так далее. Понятно, что, ну вот себя там удар, да? Просто рукой обычный блок. Понятно, что это то же самое, да? То есть, ну, отвели, ну отлично, да? Получили. То есть ну, туда? Зачем? Отвод. По корпусом там, да, даже развернулся, как там там показал человек. Смотрите, отводит, отводит потом бьет мне эти руку сюда, потом бьет по ноге, у меня в самой в ноже, я там все подгибаю, сгибаю, сгибаю, все руку держу, и все мне в голову не приходит, и мы шею разрезать просто. Ну, в жизни так, конечно, не будет. Во-первых, это будет, как правило, нападение, если с целью убийства оно будет стремительным, удар будет не один, то есть это будет просто такой даже вот в подъезде, да, или вот у подъезда, как правило, по камерам это там на по куча там ударов ножами, которые летят под разными углами во все стороны. Если же попадется профессионал, более-менее, который с фехтовальной практикой знаком, то будет все еще печальнее, потому что он будет вас подойзать до тех пор, пока вы, ну, просто не это самое, не остановитесь. Вот. Все.